Volkswagen Touareg, двигатель БАЗ, 2,5 литра. Будет примитивное видео, я думаю, для многих по замене масла в двигателе. Так как по форумам у нас 90% примерно профессионалов, для них это видео будет примитивно. Профессионалы можете, естественно, не смотреть, а удалиться. Для остальных 10%. Видео может быть полезным по нескольким причинам. Первое, чтобы, грубо говоря, оценить собственные силы, сможете ли вы залезть или нет. Второе, чтобы не получилось так, что лезете, открутили защиту, а там хитрый ключ на поддоне стоит, которого у вас нет, то есть могли быть подготовленными. Ну и, к примеру, третье, для того, чтобы понимали, грубо говоря объем работ чтобы приехав на сервис вас не содрали 5000 за замену масла рассказав о якобы о сильном серьезном процессе трудоемком чтобы представляли как это делается первым делом снимаем защиту она пластиковая В других вариантах нестандартных не заводских может быть железная заднюю часть снимаем обязательно вот эту Болтики на 10. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Немного. Переднюю часть можно отогнуть. Но нужен широкий тазик, чтобы сливалось, не, не, не растекалось, не убегало масло. Но мы будем снимать полностью, да? Да. Мы будем полностью снимать. И спереди, раз, два, три, четыре. Болтика на 10 и по краям. Вон видите, крестики и еще вот вот здесь вот, по, с каждой стороны получается еще по болту, вот, вот они. Ага. Вот. Лень двигатель прогресса, заднюю часть просто повернули на болту, пробка на 19. Откручиваем пробку, подставляем тазик. Пошло масло. Крючь на тридцать. Откручиваем крышку масляного стакана. Обычно я перед заменой заливаю маслица, грамм 150 свежего, чтобы выдавить остатки с поддона, потому что поддон бывает в разном положении, наклонен, с закутками, с переулками. Так вот, чтобы старое грязное масло выдавить, заливаю 150 грамм свежего на любителя в общем колечко не забываем поменять запутаем Затягиваем до упора. Кому надо, могу дать не тонны. Масло заливаем в количестве с масляным фильтром 8.9, без масляного фильтра 8.5. Если есть сажевой фильтр, заливаем допуск 507. Нет сажевого фильтра, заливаем допуск 506.1.